Вы подписаны на канал Немиркин? Согласно статистике, лишь небольшой процент из вас, кто смотрит наши видео, на самом деле подписаны. Если вам нравится наш контент и вы хотели бы поддержать нас, подумайте о подписке. Это помогает алгоритму YouTube продвигать больше нашего контента о психическом здоровье. Спасибо, что ты здесь. Эй, посетители психушки Немиркин, вы часто жалеете, что не можете перестать сожалеть? С незапамятных времен люди изо всех сил пытались найти секрет смысла жизни. И хотя ответа пока нет, наше столетие совместного опыта и самоанализа приблизили нас на несколько шагов, лучше поняв, что делает жизнь, стоящей того, чтобы жить, и преодолев то, что нас сдерживает. С учетом сказанного, вот 10 ошибок, которые вы никогда не должны совершать, если хотите избежать сожалений на всю жизнь. Во-первых, принимать близких как должное. В одном из самых продолжительных и известных исследований, посвященных психологии счастья, Согласно Гарвардскому исследованию развития взрослых, психиатр Роберт Уолдингер обнаружил, что счастье наиболее сильно коррелирует не с успехом, статусом, богатством или достижениями, но с качеством близких личных отношений. Вот почему, когда вам посчастливилось иметь в своей жизни людей, которые действительно любят вас и заботятся о вас, вы не должны принимать их как должное или ждать, пока не станет слишком поздно, чтобы проводить с ними время. Во-вторых, не следовать своим мечтам. Когда мы молоды, нам легко иметь много надежд и мечтаний в жизни, потому что мы чувствуем, что небо – это предел. Но по мере того, как мы становимся старше, становится все труднее следовать этим мечтам из-за наших повседневных обязанностей, таких как оплата счетов и, возможно, воспитание семьи. Но если у вас действительно есть призвание или страсть, которые придают вашей душе цель, отказ от них, в пользу следования чужой идеи о том, что вы должны делать в своей жизни, или выбора пути наименьшего сопротивления это одна из самых больших ошибок, которые вы можете совершить. Номер три. Не расширять свой кругозор. Как говорится в известной цитате из фильма «Жизнь коротка, мир огромен, и я хочу оставить кое-какие воспоминания». Будь то путешествие по миру, переезд в новый город, риск или просто попытка позволить себе открыть для себя все замечательные впечатления, которые может предложить жизнь. Потому что, если ты этого не сделаешь, ты проведешь остаток своей жизни во время «что если». Номер четыре. Тратить свое время на вещи, которые не имеют значения. Чем старше ты становишься, тем больше понимаешь, что такие вещи, как сплетни, фальшивые друзья, популярность, социальные сети, притворство тем, кем ты не являешься, и постоянное беспокойство о том, действительно ли такие люди, как ты, в конце концов, не будут иметь значения, и все же мы ничего не можем поделать с тем, что тратим на них свое время. Чем раньше мы поймем, что есть так много лучших способов потратить наше время и энергию, тем лучше для нас будет. Номер пять. Слишком быстро налаживать отношения. Даже если вы не верите в романтику, судьбу, родственные души или настоящую любовь, это не оправдание для вас, чтобы просто соглашаться на отношения, в которых вы несчастливы или не удовлетворены только потому, что вы устали ждать подходящего человека или боитесь, что в конечном итоге останетесь одни. И вы, и ваш партнер заслуживаете того, кто примет вас такими, какие вы есть на самом деле, кто будет любить вас, несмотря на все ваши недостатки, и сделает вас счастливее, чем вы когда-либо думали. Так что не соглашайтесь ни на что меньше. Номер 6. Ставящий под угрозу ваше здоровье. Вы много курите или пьете? Или, может быть, вы просто не занимаетесь спортом регулярно? Или вы едите много нездоровой пищи? Легко пренебрегать своим здоровьем, когда вы молоды, но не совершайте ошибку, ожидая, пока станет слишком поздно, чтобы начать заботиться о своем теле. Независимо от того, насколько напряжен ваш график, вы должны находить время, чтобы хорошо питаться, заниматься спортом и достаточно отдыхать. Избегайте вредных привычек, таких как курение, переедание и пьянство, и ваше старшее «я» будет вам за это благодарна. Номер семь. Залезть в долги. Вы знаете поговорку «никогда не откусывай больше, чем можешь проживать»? Это определенно относится к нашему отношению к деньгам и расходам. Конечно, экономия денег может показаться сейчас это не является большим приоритетом, особенно когда разорение на импульсивные покупки и предметы роскоши, такие как роскошные каникулы или дорогие телефоны, дает вам такой кайф. Но вы пожалеете, что влезли в долги больше, чем сможете погасить, когда придет время. Номер 8. Чрезмерная зависимость от других. Конечно, для нас вполне естественно время от времени чувствовать себя одинокими. И когда мы это делаем, мы склонны тянуться к другим людям за утешением и поддержкой. Но совсем другое дело, когда мы делаем это так часто, что это делает нас зависимыми от них в нашем счастье, чувство собственного достоинства и чувство идентичности. Помните, что люди, которые эмоционально зависят от других, часто становятся прилипчивыми, нуждающимися, капризными, неудачливыми и несчастными. Номер девять – плохие отношения с самим собой. Один из худших способов разрушить свои собственные шансы на счастье и успех – это иметь негативные отношения с самим собой. И все же очень многие из нас виновны в том, что делают это. Мы думаем, что самокритичность помогает нам стать лучшими версиями самих себя, когда на самом деле все наоборот. Когда мы добры, чутки, ободряющи и поддерживая самих себя, мы процветаем гораздо больше. Так что знайте себе цену, избавьтесь от этих ограничивающих убеждений и начните практиковать любовь к себе, чтобы начать жить лучшей жизнью уже сегодня. И номер 10. Забывающий жить настоящим моментом. И последнее, но, конечно, не менее важное. Давайте скажем, что никогда не забывайте, что жизнь мимолетна и каждое мгновение драгоценна. Иногда нас увлекает суета повседневной жизни, и мы начинаем воспринимать все простые удовольствия и стоящие моменты в жизни как должные. Мы так поглощены нашим будущим и нашим прошлым, что мы не видим всего хорошего, что у нас есть прямо перед нами, прямо сейчас, здесь, в настоящий момент. По словам Анны Франк, как замечательно, что никому не нужно ждать ни единого мгновения, прежде чем начать улучшать мир. И то же самое относится и к вашей жизни. Итак, согласны ли вы со всем тем, что мы здесь упомянули? Дайте нам знать в комментариях ниже, и если вы иногда обнаружите, что совершаете некоторые из этих ошибок, ничего страшного. Помните, что никогда не поздно измениться, в этом красота жизни. Также не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кто мог бы извлечь из этого выгоду. И как всегда, суперспасибо, что посмотрели. Увидимся в следующий раз.